Глупец, который знает свою глупость, тем самым уже мудр. А глупец, мнящий себя мудрым, воистину, как говорится, глупец. Доброй всем, жизни дорогие друзья! В эфире «Правовед. Сибирь» и рубрика Примеры выигранных дел». В сегодняшнем нашем видеообзоре мы будем рассматривать Советский районный суд города Липецка. Решение по гражданскому делу. Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО микрофинансовая организация Домашние деньги Коробкиной о взыскании задолженности по договору займа, в судебное заседание представитель истца явился и защищался судом надлежащим образом. Ранее просила о рассмотрении дела в отсутствие и исковые требования поддержал, ссылаясь на доводы иска. В судебное заседание ответчица Коробкина Ю.С. исковые требования не признала. Наличие договорных отношений с лицом оспаривало, вместе с тем указывала, что суду не представлен оригинал договора займа, в связи с чем она лишена возможности доказать, что в договоре отсутствует ее подпись. Также указала, что при заключении договора займа указано ее прежнее место жительства и представлена копия паспорта, неактуальная на дату договора, поскольку такого числа она была зарегистрирована по иному адресу о чем в паспорте имеется соответствующая отметка, также указала, что не имеет каких-либо счетов в ООКБ, в связи с чем заемные денежные средства не получала. Выслушав ответчицу, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования удовлетворению не подлежат последующим обстоятельствам. И здесь судья приводит ссылочки на статьи закона ГПК, ГК, РФ, я всегда рекомендую их внимательно прочитать. Вы очень много узнаете, если внимательно и прочитаете ту или иную статью. Если не поймете, прочитайте еще раз. Здесь, в принципе, все понятно. Просто надо сосредоточиться и понять ту или иную статью. Далее, в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцам определенной денежной суммы или определенного количества вещей. В обосновании заявного иска микрофинансовая организация «Домашние деньги» указала, что такого числа между обществом и коробки на ЮС заключен договор займа, по условиям которого обществу предоставлены заемщицы денежные средства – в размере 30 тысяч рублей, в займ на срок 52 недели под 250% годовых. В подтверждение исполнения обществом договора займа суду представлены заверенные печатью общества, копия договора займа, распечатка банковского ордера к банковскому ордеру такого-то. Такого Вместе с тем Коробкина в судебном заседании оспаривала наличие договорных правоотношений с лицом, указала, что подпись от ее имени. В договоре займа не соответствует ее подписи. Также указала, что счет, на который сом перечислены заемные денежные средства, ей не принадлежит. Следовательно, сумму займа она не получала, равно как не заключала и договор займа с отцом. Как следует из распечатки банковского ордера. Так, одну минуточку. Вот здесь вот, дорогие друзья, когда вы хотите узнать, есть ли на вас вообще счет с какого-либо банка или, или с микрофинансовой организации заведен, допустим, да, в каком-то банке. Просто делайте запрос налоговую о всех ваших счетах, когда-либо открытых или закрытых. И налоговая обязана вам эти данные предоставить. Далее. Как следует из распечатки банковского ордера так. И выписки из реестра к банковскому ордеру домашние деньги, перечисленные денежные средства в размере э, так, это, это видимо общая сумма, которую они перечисляли в этот банк Интеркормет по назначению платежа, перечисление процентного займа на банковский счет физического лица согласно реестра. И здесь же в том числе коробки на US в размере 30 тысяч рублей. На счет такой-то. Судом неоднократно направлялся, направлялся запрос как в адрес ИСА, так и в адрес Интеркоммерс с целью получения оригинала договора займа сведений о собственниках счетов. Номер такой-то ООКБ Интеркоммерс. Более того, ИСУ указывалось судом на необходимость предоставления дополнительных доказательств заявленного иска, в том числе предоставления доказательств заключения сторонами договора займа. Получение заемщицы денежных средств по договору. Однако в нарушение положения статьи 57 Гражданского процессуального кодекса РФ и СОМ и КБ Интеркоммерц запрашиваемые сведения Суду не представлены. Исходя из положения части 567 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при оценке документов или иных письменных доказательств, суд обязан с учетом других доказательств убедиться в том, что такие документы или иное письменное доказательство исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств. Подписанный лицом, имеющим право скреплять документ к содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. Вот в, этой, в этом абзаце заключено очень много правовых норм. Я прошу отнестись внимательно, вот, э, вот этот абзац прочитайте. И сверяйте со своей ситуацией соответственно. При оценке копии документа или иного письменного доказательства суд проверяет, не произошло ли при копировании изменения содержания копии документа по сравнению с его оригиналом. С помощью какого технического приема выполнено копирование гарантирует ли копирование тождественность копии документа его оригинала? Каким образом сохранилась копия документа? Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного письменного доказательства. Если утрачен и не передан суду оригинал документа и представленные каждой из поющих сторон, копии этого документа не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств. Вместе с тем, анализируя представленные доказательства, суд отвергает их, поскольку они представлены в копиях, подлинность которых оспаривается ответчиком несмотря на неоднократные требования суда оригинала оригиналы и доказательств не представлены. Учитывая, что суду не представлен оригинал договора займа, а представленная суду копия оспаривается от с то у суда не имеется правовых оснований для признания копии договора тождественной его оригиналу и принятия его в качестве допустимого доказательства по делу. Также истом не представлено суду бесспорных доказательств того Обстоятельства, что за заемные денежные средства были получены ответчицы, либо по ее распоряжению перечислены на расчетный счет иного лица. Учитывая, что ССО не представлено надлежащих доказательств заключения сторонами договора займа, а рано его исполнения в части передачи денежных средств заемщику, а время доказания данных обстоятельств в силу выше приведенных норм права возложено на истца. Поскольку им заявлено о наличии договорных правоотношений сторон и их ненадлежащим исполнении, то у суда не имеется правовых оснований для удовлетворения заявленного иска, в связи с чем суд отказывает в его удовлетворении. Ну, соответственно, суд решил отказать в иске микрофинансовой организации домашние деньги Коробкина ФИО, Обзыскание заложенных по договору займу отказать. Вот такое очередное решение, дорогие друзья, в пользу заемщика. На сегодняшний день это записывается уже 173 видео. Это значит в нашей копилочке уже 173 решения в пользу заемщика. Но ну, а кому нравятся наши видео обзоры, ставьте Люба. Это большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Если даже вам не, не нужна эта информация, поделитесь этой информацией в соцсетях. Возможно... Эта информация понадобится вашим друзьям, близким, родственникам. Смотрите дополнительные ссылочки под видео. Это официальный сайт. Кто хочет стать партнером, регистрация вот по этой ссылочке проходит. Ссылки для скачивания выигранных дел. Кто хочет подробно почитать, скачать можно вот по этой ссылочке. Оставляйте свои комментарии, смотрите другие ссылочки, правовую, правовую информацию. На этом сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.